Всем привет, ребята! С вами я, на Вот, я снял сегодня три видео. Это четвертое видео походу. Три видео это я снял еще год назад. Решил их обновить. Вот. А это четвертое видео снимаю. Это видео может быть не последним, а может быть последним, может быть. Сниму, наверное, я, как сказать, летом, наверное может быть вот это обращение к вам же или, или к мне например вот вот я есть ценю, и что тоже снимаю там видео ну что с вами был я шат воззыев это канал Деви, всем удачи и всем пока пока